Цементно-песчаная черепица Теран имеет три степени защиты от повреждений при транспортировке. Рассмотрим каждый из них. Благодаря силиконовым амортизаторам при транспортировке черепица не соприкасается с другими черепицами в пачке, что делает невозможным появление царапин, трещин и сколов на ней. Как мы видим, каждый ряд черепицы запакован в индивидуальную термопленку. Финишной степенью защиты является брендированная упаковка всей палеты.